Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Пока не жестко на ЕНС. Февральская индексация пособий. Отсрочка с продлением. Готовим новые уведомления. Налоговый прогноз. Пока не жестко на ЕНС. Глава налоговой службы предписал подчиненным до того времени, как поезд с ЕНС. ЕНП встанет на рельсы и возьмет правильный курс, не штрафовать за непредставленные уведомления об исчисленных суммах до получения дальнейших вводных от налоговой службы не штрафовать за неуплату и неудержание налогов и взносов за период до 1 января 2023 года, то есть до 1 мая 2023 года и до конца декларационных кампаний 2022 года. Провести индивидуальные сверки с плательщиками, не со своими сальдо ЕНС до 1 марта 2023 года. Февральская индексация пособий. С 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат.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 корректирован с учетом единого срока расчетов с бюджетом срок уплаты отсроченных страховых взносов. Если раньше взносы за второй квартал 2022 года разрешалось внести с отсрочкой на 12 месяцев, то есть, например, за апрель 2022 года, не позднее 15 мая 2023 года, то теперь это можно сделать не позднее 29 мая 2023 года, с учетом того, что 28 мая выходной. Более того, даже 29 мая платеж можно не совершать, если подать не позднее 28 апреля заявление о рассрочке платежей, которое действует до 28 мая 2024 года включительно. Готовим новые уведомления. Напоминаем, уведомления о рассчитанной сумме по страховым взносам за январь-февраль 2023 года подавать надо, а за март 2023 года нет так как в данном случае крайний срок представления уведомления совпадает с датой сдачи РСВ за первый квартал 2023 года. Поскольку тариф начисления взносов с 2023 года единый, то при оформлении таких уведомлений нужно использовать единый КБК. Мы подготовили специальную шпаргалку по оформлению уведомлений для вас. Налоговый прогноз. Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля 2024 года срок действия льготной ипотечной программы для граждан на покупку жилья на первичном рынке со ставкой не более 8% годовых, расширить программу семейная ипотека на семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет со ставкой не более 6% годовых. Повысить в 2023 году мрот с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной зарплаты к 1 июля. Сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов продлены на 12 месяцев. Также продлена программа льготного кредитования производителей электроники на 2023 и последующие годы. Кроме того, эта программа распространена на офисное оборудование. По ней также увеличен период льготного кредитования до 5 лет. Ранее он составлял один год. 7 февраля поменяются правила льготной ипотеки для работников аккредитованных IT-компаний. Так снизится требуемый уровень зарплаты, кроме Москвы. Кроме того, уровень зарплаты будет определяться, исходя из места работы, указанного в трудовом договоре. Предусмотрены и другие упрощения для льготной ипотечной программы. В Государственную Думу поступил проект, который предпишет гражданам, обязанным состоять на воинском учете, представлять документы воинского учета при регистрации по месту жительства и пребывания на срок более трех месяцев. Также такие документы нужно будет представлять при получении водительского удостоверения и лицензии на оружие. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 8 февраля. Тема вебинара «Как составить учетную политику на 2023 год».